Артём, знаешь, я когда эту фотку с Тихим океаном нашла, я почему-то решила, мы до него обязательно доедем. Все эти реки, горы, пустыни — это все не то. Океан и точка. Верила, что доедем, доеду. Артём, я знаю, я справляюсь. А если сама не смогу, ты ведь меня опять спасешь, Правда? Артём, прекращай себя мучить. Мне просто больно на тебя смотреть. На вас с папой. Не виноваты ни твоя мечта, ни его вера в оккупантов. Это просто судьба. Дурацкая тряпка на ветру. Бетон гнилой. Склад этот идиотский. Артём, иди. Я ей наркоз дам, пусть пасут немного. Да мой разговор есть. Эй, золотые руки, ты иди тоже, подтягивайся. Да, сейчас забрось. Ну, как что случилось? Кто тебя? Кто? Это Алеша. Как и обещал, выхожу на связь. Надеюсь, ты... Снимок в мы сначала посчитали испорченным. Так, я что ошибаюсь? здесь? По описанию зоны сильного заражения показаны зеленым, а некорректные данные – малиновым. Но только сегодня я заметил одну сноску. В общем, к некорректным данным относятся и выходящие за предельные для измерительной аппаратуры значения. Простыми словами, зашкаливай. До Новосибирска еще пятьсот километров. Радиация за бортом уже о, почти о, это как мы Может, с ним уже 20 лет. Уровень радиации, конечно, снизился, но. В общем, Новосибирск, похоже, смертельно тела. Я скажу, что делать. Мы с Артемом пойдем. Это а... не по Мы все пойдем. Нет, так не правило. Правило. Она моя дочь. Его жена. Я своей паранойей по поводу оккупантов загнал ее в тот чертов подвал. Артём своей мечтой вытащил нас из Москвы. Так что мы оба виноваты. Тем не менее, мы Орден. Мы один экипаж и должны действовать вместе. Обсуждать тут нечего. Это не задание Ордена. Это наше с Артемом личное дело. Добровольцы не нужны. Второе. Мы не знаем, где точно находятся лекарства. В центре города или в одной из лабораторий Академгородка. Так что жизнь Ани и в ваших руках тоже. Ну и третье. Куда бы мы ни двинули на носу зима, и застрять на Авроре в снегах нам что? Никак нельзя. Помните, что Ермак рассказывал. Напомни им, о На Андрей, города большой музей железнодорожного транспорта. Там наверняка найдется снегоочиститель для Авроры. Итого, обыскать лабораторию в Академгородке и подготовить Аврору к зиме. Вот ваши задачи. Экипаж, приступить к подготовке. Также с этого момента постоянно следим за радиационным фоном за бортом. Сэм, ты первый. А что там радиация смертельная? Так это вообще-то хорошая новость. Вы имеете в виду, что некому было аптеки и больницы грабить? А, Точно, в отличие от городков, что мы обыскали. Товарищ полковник, я по костюму. Да, что там с ними? Как получилось собрать? только два. Видишь, как раз на нас с Артемом против судьбы и не попрёшь. Помогут? Ну как? Понятно, от пыли защитят, но там и прямое излучение такое, что… Ясно. Усилить защиту сможешь? Конечно. Листовой свинец у Юрмака в запасах есть, только в костюмах и так не особо удобно. Ничего, мы там танцевать не собираемся. Сколько времени нам это даст? Может, пару часов. Все равно мало. Лучше, чем ничего. Не волнуйся, прорвемся. Я еще. В машине кабину свинцом подобью. Постарайтесь выходить как можно меньше. Спасибо. Приступай. Есть, товарищ полковник. Называется ренерган F. И ее оно просто поразило. А -а -а. Оня пока держится. Она верит в меня, верит в нас и верит не зря. Тысячи километров остались позади, перед нами Новосибирск, мертвый город, в холодном радиоактивном сердце которого таится надежда на жизнь лекарство, способное спасти ее. Год назад мы покинули отравленные руины Москвы. И вот мы снова въезжаем в скованный зимой и радиацией город. Найдем ли мы когда-нибудь место, пригодное для жизни на поверхности? Может быть. Но сейчас мы возвращаемся в подземелье метро, чтобы спасти Аню. добрались. Новосибирск. Хорошо бы там не очередные сумасшедшие. Полковник, посты целый и фон растет. Сумасшедших, похоже, не будет. И дома все целые. Сэм, что там с радиацией? Восемь разов выше, чем в Москве, и по-прежнему растет, полковник, сэр. Думаю, лучше тут на поверхности долго не быть. Ну что, готов, Артем? Давай за мной. Гуд мы вас не победим. Уже тут все сложнее, чем мы надеялись. Времени нет, так что пойдем на пролом. Пройдемся по плану еще раз. Ермак? Аврору уведем на юг, на грузовую станцию Сибирская. Я на вашей карте отметил. Степан? Мы с Крестом, Сэмом и Идиотом отправляемся в корпус института в Академгородке. По пути заедем в железнодорожный музей. Может, для Авроры... Мы с ТТ нахраняем. Отлично. Мы с Артемом проверяем центральное здание института. Фон здесь сумасшедший. Так что попробуем пройти через метро. Ну, начали. Спартанцы, удачи всем. Увидимся на точке сбора. Удачи. чтобы спасти эти Ани, да? Да. Ты, пожалуйста, присмотри за ней, пока мы с Артемом не вернемся. Договорились? До свидания. заснула вы уже идете да надеюсь успеем она сильная она вас дождется обязательно дождется вы только возвращайтесь спасибо катя заходи артем Видишь, приступ удалось остановить. Так что не волнуйся, пульс четкий. она просто вымоталась слишком. Теперь до да, завтра проспит, наверное. Возвращайся скорее. Для нее это будет лучшим лекарством. Они сильные, переборит. Главное, вернись. Удачи, Артем. Ваше снаряжение, полковник. Спасибо, Коль. Артем, тут тебе не Москва, где ты месяцами... Прогуливался. Черт его знает, что тут за мутанты водятся. Подумай хорошенько, что взять с собой. Я жду машины. Артем, принимай снаряжение. Ушки я почистил, в рюкзаке весь остаток ресурсов по патронов. Вам нужнее. готовы готовы но ну, артем вот он твой шанс последний ты меня понимаешь очень на это надеюсь покойнем Будет никогда. Дорога тут точно не чищена. Удачи, ребята. Кроме нас ей надеяться не на кого. Он стоит. Похоже, эвакуацию провести не успели. Попробуем подняться на площадь за зданием вокзала. Вход в метро где-то там. Так, пешком было бы легче, но из кабины лучше не вылезать. Меньше радиации схватил. Но мы рискнем. Да Давай эти переживания. Сейчас засунем куда подальше. Артём, мы справимся. Похоже, там можно выбраться. Держись, ща тряхнёт. Крылья. Похоже, на крыло в разводной эвакуации. А, да, тут мы хрен спустимся. Вход в метро совсем замело. Артем, давай за баранку. Я по карте смотреть буду куда дальше. Времени круги нарезать у нас нет. Так. По карте вход в метро тут недалеко. Судя по карте, эта дорога ведет в центр. Давай вперед, но поглядывай по сторонам. Может, будет где спуск в метро о сколько снега а буря все усиливается а, дико выглядит дома целые а город мертв может в москве все же лучше а? Полегче, Артём! Сейчас будет большая развязка, и где-то за ней можно станцию. Осторожно. Может тут получится спуститься в метро. Через автобус! Добрались все-таки. Давай поищем проход в сторону центра. А, ничего себе тут все привалило. Есть идеи, как попасть. Через вагон. Давай помогу открыть. Ну, 3-4. Билеты кругом. Знакомая картина. Эти, похоже, уже 20 лет тут лежат. Идем дальше. Только не расслабляйся. Эти, понятно, уже не кусаются. Но мало ли кто тут выжил. Нам надо на станцию Площадь Ленина. Институт от нее в двух шагах метро тут не особо глубокая, а радиация такая, что местные, наверное, долго не протянули. Тут, понятно, полегче, но наверху мы уже схватили не меньше тройной нормы. Тоннели. Ну что, родная стихия, все как в Москве, теперь не пропадет. Дышать, похоже, можно. <смех> <смех> И тут твари. Сейчас полезут, но ничего, нам не впервые. Прямой дороги нет, Артема смотрись тут. Нам надо попасть в соседний туннель. <свист> как ты цел? На ну это что скажете? А? Чё лезут? Приготовься! Раза, Похоже, родичи наших московских упырей. И тут метро кишит. Ладно, с этими тварями мы разберемся. Даже эти твари жрут тут, интересно. Людей-то Нет. Как они тут выживали. Радиопротектор. Зеленка это которую военные раздавали. Потом запас кончился, а радиация так и не упала. Ну и все. обвалился обычно в таких коллекторах можно пройти снизу спускаемся попробуем обойти здесь можно протиснуться Где точно что-то есть? Надо скорее выбираться. Здесь можно вылезти. Это местные жители. А, похоже на ту яму в Москве, правда? 8000 километров и опять расстрельные ямы. Интересно, этих тоже шпион называли?